Всех приветствую! С вами Алексей Федорцов. Зачем сегодня собрались? Собрались детально проговорить, зачем и как использовать лидформы в таргетированной рекламе. И то же самое касается рекламы Google Ads с литформой, короче, по всем литформам. Есть несколько мнений по этому вопросу. Те, кто умеет пользоваться лид-формами, одни однозначно ими продолжают пользоваться и в дополнение к этому подключают сайты, квизы и так далее. Кто формами пользоваться не умеет и не понимает, что там конкретно нужно сделать, не с точки зрения запилить лид-форму, да, а с точки зрения, что в конкретном случае, в конкретной нише с заказчиком как надо сделать саму лид-форму, подвести человека к литформе, и чтобы он оставил заявку на эту лид-форму, свой, свой номер телефона, оставил свои контактные данные. И когда ему звонил потом менеджер, чтобы он не сливался, чтобы это был корректный номер телефона, чтобы он знал, что ему позвонят, я об этом именно хочу поговорить. То есть каким образом надо делать, каким образом делаем мы в своих проектах, а, от чего это, в принципе, зависит, да, а, чтобы у вас было понимание детально, каким образом все это работает. Давайте перейдем к а, какой-нибудь пример, ну, вот, а, текущего заказчика. Вот 28 лидов мы получили по литформе за текущие сутки. Это бани-бочки. Это не видео про рекламные кампании, это видео про оформление и работу с лид-формами корректное. Так, предварительный просмотр нет. Мы сейчас создадим копию формы, где у нас будет возможность все детально рассмотреть. Начнем с Азов, да, и потом постепенно рассмотрим все элементы. Первое. Почему Литформа дает больше конверсию по сравнению с сайтом, квизом, с, с, со страницей социальной сети а, в заинтересованный контакт? В контакт, который оставляется и который хочет продолжать общаться при, правильной ее, при правильном позиционировании не Литформа. А, потому что у человека а, два варианта, да, либо... Просто нажать одну кнопку, и если у вас включено автозаполнение, а в большинстве проектов у нас включено автозаполнение, и данные клиента автоматом из той соцсети, в которой он зарегистрирован, подлетают в форму, то ему остается нажать только одну кнопку, сделать только одно действие для того, чтобы перейти в «Конвертнуться в лида. Если сравнивать с квизом, если сравнивать с ленингом, если сравнивать, не дай бог, с сайтом, а, стандартным многостраничником, то там человеку а, требуется гораздо больше времени для принятия этого решения. Почему? Потому что дохрена отвлекающих факторов. Ну, просто куча тьма. И если вы еще... А, ну, у вас а, сама посадочная страница... Оформлен таким образом, ну, то есть, вы там заказали сайт, он красивый, просто блестящий, вылезный до блеска, но там нет смыслов, там нет того, что его конвертирует. Либо этого мало, этого недостаточно, либо оно расположено не так. То есть, видите, да, уже несколько вариантов назвал: Что может быть не так. В литформе. Может быть, тоже что-то не так, но этого гораздо меньше. Гораздо меньше вариантов у человека откосить от заполнения и оставления заявки. Поэтому просто, поэтому она эффективна. Потому что процентное соотношение вероятности выше. И часто оно выше от 2,5 до 6-8 раз. Вот такая большая разительная разница на а, лид И это, естественно, отражается напрямую на проценте конверсии это отражается на стоимости лида, это отражается на количестве лидов, которые вы получаете за гораздо меньшую цену, чем если бы вы а, шли путем квизов, путем сайтов и так далее. Понятное дело, что не ко всем нишам это применимо. Я не говорю, что это прямо а, константа, да, но... А... Бывают ниши, в которых большой чек, в котором а, люди приходят на ознакомиться с информацией несколько раз. Допустим, вот наш недавний клиент — это а, наружные фасады, да, то есть там чек от 200 тысяч рублей — Люди перед тем, как сделать конверсию на сайте, по 4-5 раз на него заходят. Не просто а потому, что им он в рекламе попадается 4-5 раз, они на него переходят. Ретаргетинг работает, все корректно как бы. А, а просто потому, что люди сравнивают предложения и потом приходят. Вот именно поэтому. То есть они сначала смотрят на вид смотрят на презентабельность. То есть им, в принципе, положение не позволяет вести себя по-другому. Да? И здесь лидформа будет хуже работать а, по соотношению цена-качество. И надо понимать, что есть ниши, в которых а, цена-качество будет идти прям ноздря в ноздрю с лидформы а, и с, с сайта, из квиза. А, есть ниши, в которых на литформе будет качество трафика падать просто кардинально вниз, а на сайте будет шкалить. И наоборот, кстати говоря. Вот. Поэтому надо подходить индивидуально к каждому случаю, к каждой нише и к каждому... Вашему позиционированию, потому что все зависит и от среднего чека, и от профиля клиента, и от того, в, каким образом ведут себя конкуренты, потому что, возможно, литформус с таргетированной рекламе это просто там единственное окно. У вас все забито, конкуренты вот здесь в Яндексе, в Google, Они просто там по тысяч рублей платят за клик. Да, у вас супер конкурентная ниша, но в таргете Facebook они есть, но трафик у них идет на сайт, да, лидформ нет. И здесь вы можете выйти на коне, и тут действительно это именно брешь в броне противника, которую можно пробить этим инструментом. То есть, ну, у меня понимание ситуации всегда такое, что надо идти от конкретной ситуации. Не только от того, что настройте мне лендоз плюс директ, и я буду счастлив, да, а для того, чтобы конкретно ситуацию кардинально изменить, переломить ход событий в пользу того заказчика, с которым мы работаем. И поэтому мы чаще всего берем работу комплексно, потому что какой-то один конкретный инструмент в конкурентной нише вообще не решает вопрос. Он может дать, но он не даст кардинального преимущества. Ну, тут все зависит еще от платежеспособности заказчика. Итак, вернемся к летформам. Мы рассмотрели момент, почему именно лидформы, в чем их преимущество, да. И теперь пойдем по тем моментам, которые влияют на принятие решения, потому что у самой лидформы есть конверсия. Когда человек попадает то есть, на объявление, он кликает на объявление на предложение, он переходит на вид лидформы. И в зависимости от того, что он видит, насколько это совпадает с... То есть есть целевая аудитория, она попадает на а, лид-форму, и либо она видит себя в этой лид-форме, да, в ее описании, в ее дизайне, в последовательности действий, которые надо сделать на этой конкретной лид-форме, либо она не видит, и надо ему там думать, надо ему какие-то решения принимать другие, либо он все видит. Uh, у меня такой-то запрос. Он заходит на литформу, он видит в объявлении такой запрос, переходит на литформе, видит uh, запрос такой же, uh, оставляет свои данные, подкрепляя после того, как оставил свои данные, он еще раз подкрепляет свои возражения, и потом еще ему uh, высылается материал, который или перебрасывает его на страницу, uh, который подкрепляет его действие, подкрепляет его доверие к именно этому действию, которое он уже совершил. Это совершенно разные вещи, и даже на сайтах это не делают. Это поразительно, да? что после оставления заявки не перекидывают на страницу благодарности, где есть отзывы, кейсы, дополнительная какая-то информация, которая позволяет более глубже прогреть, короче, позволяет потенциального заказчика уже, дали дом он стал, но за... станет ли он заказчиком, зависит от вас. И вот эти вот микроконверсионные действия на всем этапе сопровождения работы с лидами, это вот то, в чем мы поднаторели, и а, на самом деле из этих микродействий складывается хороший результат. Хорошего результата никогда не бывает на коленке, долгосрочного я имею в виду. Мы можем сделать лидов за 6 часов. В некоторых нишах, да, это возможно сделать. Но для того, чтобы это был, были а, лиды, которые с вероятностью там 58% конвертились в сделку при достаточно нормальном среднем чеке, тут надо постараться. И тут а, несколько дней работы, а, упорный, напряженный, над одним проектом. Итак, двигаемся дальше. Что конкретно в этом примере? Прошу прощения. Мы можем посмотреть. Во-первых, доступность всем. Да? При настройке Litform есть доступно всем. То есть это значит, что человек может поделиться этой информацией, просто отправить ему с Инстаграма своему кенту, который действительно в этом заинтересован, если там выкуп авто, допустим, да, занимается. Он такой, О, мне не нужно, но мой кореш это смотрел. Отправлю-ка ему, пускай оставит заявку. А дальше. Автозаполнение. Когда нужно применять автозаполнение, когда не нужно. Когда, если нам нужно стимулировать действие, чтобы человек ручками вбил контактный номер, он сказал этим своим действием, что я прям гарантирую, что мне это интересно. Да? Я хочу получить больше информации, я хочу больше узнать. Э, попытайтесь мне продать. Да? Либо это просто запрос... Э, просто отправление своих контактных данных для того, чтобы получить какую-то плюшку. Да? Все зависит и от предложения, и от включения всех этих факторов. Поэтому в тех нишах а, именно стратегия повышения объема и автоматическая подстановка данных пользователя, который он оставлял при регистрации, там, скорее всего, контактный его номер телефона, не всегда эта стратегия работает. Надо просто а, грамотно к этому подходить. Ну, что касается контактной информации, да, здесь конкретно, здесь мы используем именно изображения, которые заранее подготовили под эту целевую аудиторию. С одной стороны, человек хочет в банях-бочках, мы везде от производителя, от производителя, от производителя, потому что именно триггер от производителя – гарантируют минимальную цену и наилучшие условия и хорошее качество, потому что это не перепродавец, вы не наткнетесь на какого-то урода, который вам впарит третий сорт, и потом что-то там потрескано, это замазано и так далее. То есть у всех на подсознании это есть. Да? Здесь также при открытии с телефона лучше видно, а, то есть мы одновременно даем человеку понять, что мы ему вышлем всю информацию, да, что у него будет ассортимент перед глазами. А, то есть это подразумевает да, фотография, минимум, да, описание, комплектация, цена. И получить консультацию обязательно, потому что мы, скажем так, а, четко даем ему понять, что мы с ним свяжемся. То есть не просто в переписке, да, а, что мы с ним свяжемся, мы ему позвоним и так далее. И после этого в описании мы тоже, ну, к описанию подойдем. А, здесь мы указываем еще раз ключевые преимущества, которые мы обозначаем в самом предложении. То есть выгода 96 тысяч рублей, свое производство – это основные преимущества, то, что там баня прогревается за 30 минут и так далее. Это на самом деле по факту нахрен никому не нужно. А, нужно именно а, качество, по классной цене и желательно сейчас, вот, чтобы было в наличии, сэкономить, тогда я готов, я весь ваш. Вот. Это все мы предоставляем здесь прямо на первом экране, человек это видит. Плюс сюда вот, очень важный момент аватарка профиля, от которого идет реклама, да, то есть будь, будь это Инстаграм, либо будь это страница Facebook, потому что мы сейчас рассматриваем литформу именно в Фейсбуке. А, момент именно в том, чтобы максимально соответствовать запросу. А, и перед тем, как вообще что-то делать, мы проводим исследования целевой аудитории и исследования а, конкурентов. И в данном случае мы четко понимаем, что... Вот есть на рынке несколько типов бочек, да, бань-бочек. Мы сейчас говорим просто про бани, бочки, именно этот подраздел, не... Бани из бревна, они из э, струганной древесины, короче, только бани-бочки, да. Бани-бочки тоже классифицируются, если вы не знаете. То есть стандартные бани-бочки, да, которые вот форму имеют бочки. А вот такие, как на этой картинке, это бани-викинг. Вот я имею в виду, что вот здесь вот на креативщике, который у нас на самой литформе, вот. А здесь вот стандартная баня бочки изображена. Они бывают разных метров. Есть еще квадробочки, которые квадратные. И есть еще такие бани-избушки. Бани да? У них вход как избушка. А есть бани-танк. Да? То есть она вот как гусеница танка такой формы. И поэтому она так называется. Но мы сюда сознательно разместили именно эту фотографию на аватарку, потому что большинство людей ведет, ну, скажем так, у них ассоциируется баня с бочкой, баня-бочка у большинства вот именно с этим видом бани-бочки, со стандартной, с той, которая... Закоренилась уже у них. А уже все остальные варианты, они истекают из этого, из первоначально. Соответственно, идем дальше. То есть очень важно отображать, чтобы мысли человека полностью а, соответствовали тому, что он видит. Да? Так, а, по вопросам. Да. ни в коем случае не добавляйте какие-то варианты ответов или выборов, если не намеренно не хотите усложнить путь клиента. Допустим, мы при рекламе именно своих услуг, узконишевых, мы наоборот усложняем клиенту путь, потому что до этого мы его прогреваем, он, в принципе, нас знает, и мы понимаем, что... Он осознанно должен идти на этот шлаг, поэтому парочку препятствий ему ставим, типа заполни еще вот эти данные, заполни еще вот эти данные, но ну, не имеется в виду, что введи свой ННН, а имеется в виду, введи свой род деятельности, укажи свой средний чек, а в каком гео ты находишься, вот. а если человек этого не заполняет, то ему не действительно нужно. А нам нужно общаться именно с теми, кто уже для кого мы представляем ценность и кто будет говорить о деле, а не просто так поинтересоваться. что Мы не хотим тратить время на этих людей, они в принципе не готовы, не попадают под нашу целевую аудиторию. Но у вас может быть совсем другой случай. Да? У вас, может быть, надо поскорее вз... лови... словить контакт и постараться ему продать. Да? И в этом случае нужно больше рядов, они нужны дешевле или дороже, ну, в принципе, не важно, дешевле или дороже, у вас э, максимальное их количество должно быть, да? Но, опять же, не, не у всех это работает, у всех, э, у каждого частный случай. Так, полное имя, номер телефона, это так, в принципе, остается. Э, не рекомендую, э, скажем так, в большинстве ниш... Если вы оставляете только один номер телефона для действия, то есть без имени, это работает хуже почему-то по статистике, чем если номер телефона и имя оставляете. Что касается и лендингов, что касается и а, лид Ну, это так, наблюдение в статистических данных. Итак, движемся дальше. Это были вопросы. Что из... Политика конфиденциальности не считается, да. А вот тут вы видите переключается, переключает, переключается экраны, да. Вот это первый экран, который видит человек, когда переходит на лид форму. Об а нем мы уже поговорили, а именно визуальная часть. А сейчас о текстовой, да, которая тоже подсознательно полностью должна просто зомбировать клиента на то, что это то, что тебе нужно, это то, что ты искал, и он должен видеть это. Ну, то есть никаких других вариантов не должно быть. Он не должен задумываться, что, куда я попал. Тут было это, а теперь так, мне надо разобраться, почитать, чтобы принять решение. И вот здесь вот возникает резкий упад... Упад... упадок конверсии перехода с лидформы в заявку, если вы человека заставляете думать. Вам надо все сделать то, чтобы он принимал решение мгновенно, поэтому у нас здесь, да, банибочки от производителя, название, он должен получить каталог цены от производителя, и мы каталог, ответим на все ваши вопросы. Далее, следующий экран, да, ну вот тут дублируется все это, а здесь вот телефонные данные и, а, внимание, тут у нас... Сейчас, секундочку, мы подсократим, это видно будет или нет. Да, что-то что не совсем видно, секундочку. Почему-то я не вижу этой кнопки. В общем, в кнопке тоже дело, потому что... В некоторых случаях мы прямо прописываем, что... А, вот здесь вот у нас есть, да, я хотел показать, проверьте правильность введенного номера телефона. Да? А, в некоторых случаях мы еще в описании на первой странице это делаем. А, и а, в некоторых случаях мы вот а, на этом экране, а, на первом, прописываем, что а, мы свяжемся с вами. По такому-то номеру телефона, по такому-то рабочему номеру телефона. Это работает очень хорошо, когда а, люди. Ниша, списание долгов, да? Если мы человеку даем понять, что мы позвоним только в то время, которое он обозначил, которое он выбрал, и только с того номера телефона, который он запишет и будет ожидать с него звонка, то это увеличивает конверсию в дозвон и в последующем в продажу. Потому что, ну, вы не представляете, просто а, как люди шифруются, если у них долги, их уже достали все там коллекторы, молекторы, а, банки, их соседи, которым они должны, еще кто-то, бандиты, то есть они не берут руки телефона с номеров, которым их, им звонят. Итак, перейдем дальше. Политика конвенциальности. Понятно, вот спаси... очень страница к благодарности на лид она должна быть, то есть она, она должна просто быть без этого никак. Мы тут информируем не просто там спасибо, да, а что мы вышли вам каталог с ценами и проконсультируем. Да, Тут еще вот, кстати, не совсем доработанная информация надо добавить, что позвоним вам в рабочее время каким образом мы человека программируем, что, чтобы он ждал нашего звонка, чтобы не, не было для него неожиданности. Некоторые удивляются, когда запускают впервые там квизы, либо литформы делают mm -hmm. и получают результат, что человек говорит, а чего вы мне звоните, вы мне хотели отправить информацию, все. отвалите от меня, не звоните мне больше, я информацию получу, изучу, если нужно, самого наберу. Все, разговор закончен. Вот. То есть люди не ожидают, что им звонят. И именно по всем вот этим причинам, по которым мы прошлись. И основной, конечно, момент это все вот это обыграть. Это очень как бы важно. А, и это работает. Да? А, поэтому имейте в виду, если вы технический специалист, то применяйте. Если вы а, смотрите и с целью того разобраться, чем мы тут занимаемся и какие у нас результаты в принципе есть, вот а, из этих мелочей складываются результаты. Если хотите, обращайтесь. А, сейчас будет заставочка с контактами, вы вполне можете связаться со мной, а, проконсультироваться. А, не просто так, а уже с пониманием, что вам нужно. В любом случае мы подскажем.